когда запустился проект, сколько я туда инвестировал, сколько я уже вывел, как долго будет жить проект, чтобы не засорять мне личку такими сообщениями, соответственно, и комментарии. Ладно, хоть комментарии помогают другие люди, которые в этом проекте давно уже. А вот в личке, конечно, уже в день там по 30-50 по 50 сообщений, все это перерабатывать довольно время затратно. Вот ролики с, с такой превьюшкой, где написано BitHard с различными названиями. Здесь я вложил деньги, здесь я вывел первую прибыль, и уже вот они прошли, пошли, и вот мои 400 рублей в час я начал получать, 67 тысяч за неделю я вывел, потом 80 тысяч вывел, 15 опять закинул, и уже вчера я вывел 100 тысяч рублей. На сегодняшний день, кстати, уже получится 120 тысяч рублей я сейчас выведу, суммарно, соответственно. И это все хочу вам сейчас продемонстрировать. Но перед этим давайте посмотрим... Так, берем это. Кто не знает, сервис 32% вкладу за 4 дня предлагает. Ну, вы, наверное, уже все знают про это. Вот, поизучал цифры, тоже про долгосрочность, сколько будет жить проект, спрашиваю часто. А можете посмотреть, 10900 инвесторов всего и постоянно примерно. вот. Ну, заходите почаще на сайт, вот наблюдайте за этими цифрами, как они растут, как они изменяются. И вы посмотрите, 21 миллион 830 тысяч уже инвестировано, и только 9 миллионов выплачено. То есть вы должны понимать, что примерно 11 миллионов это касса, которая предназначена для выплат проекту. Админ получает процент с каждого вклада, поэтому ему смысла нету накопить здесь большую кассу и там потом закрыть или еще что-то сделать. Пока есть эта разница, пока касса не пустеет, тем более такая огромная разница, проект будет жить и Проблем с этим не будет. Сейчас он очень мощно набирает обороты. Сервис Олегс об этом говорит. Этот проект уже обогнал довольно мощные сайты, которые уже давно существуют. Итак, давайте посмотрим на топ вкладчиков. Посмотрите, некий Викстер инвестировал сюда 2 миллиона 20 тысяч 517 рублей топ вкладчиков а другой миллион четыреста третий миллион семьдесят четыре семьсот восемьдесят семь тысяч посмотрите вот какие суммы здесь крутят люди и в принципе никаких проблем у них нету а, довольно хорошо они зарабатывают на этом проекте ну и здесь уже сами по новой выплаты новые вклады в принципе мы все это уже обсуждали в предыдущих роликах так давайте перейдем в мой личный кабинет посмотрим что у меня там творится вот 18 тысяч набежало со вчерашнего утра. Кто смотрел на вчерашний ролик, вчера я выводил, по-моему, 14 тысяч или 16, я не помню. Но вот сегодня набежало 18. Довольно неплохой результат. Выведено уже 104 650 рублей. И сейчас мы будем выводить эти 18 тысяч. Так, давайте пр я обновлю сразу, чтобы не было вопросов ни у кого. 2074 рубля, а последняя операция плюс 8. Что-то тут какие-то копейки рубли упали. Итак, давайте закажем выплату. Кстати, скажу, покажу сразу мои депозиты. Я постоянно делаю реинвест, держу примерно 1025 всегда в этом проекте. Вот сейчас как раз ну, 20-25, сейчас 25. 72 часа уже крутятся мои 15 тысяч и 48 часов 10 тысяч. Когда они истекут, соответственно, я уже буду делать реинвесты. И ну, зарабатывать дальше, глупо не зарабатывать на этом проекте, когда он так развивается так давайте закажем выплату 18136 18136 все правильно Payer в настройках у меня уже все бито. вывести средства так выплата успешно произведена давайте обновим да 0.164 и перейдем в Payer тоже обновлю я страничку 20 39 рублей, выплата инстант полетает мигом, а, кстати, 17 965, вот эта комиссия, чем больше выводишь, тем а, больше комиссии, 18 136, да, вот 136 рублей, и здесь еще 35, ну, 180 рублей я дал просто так, а не могу сейчас с киви работать, с первого числа с завтрашнего дня уже будет попроще, буду а, беспроцентно вводить на киви, не буду терять вот эти вот деньги. Какие-никакие, но все же деньги. А, ну, вот, в принципе, все, что я хотел рассказать а, сегодня. Вот, кстати, да, вчера я выводил 16,691. И сегодня... А, нет. Вчера же я вывел 567 рублей еще. То есть, к этой сумме нужно прибавить еще 567 рублей. 18 18,780 18, я заработал вот за сутки. До этого 12 выводил. Еще какие-то копейки. 12. Ну, и здесь я уже так разбивочную, а не ежесуточную вводил. Так, ну вот, в принципе, и все на сегодня. Пишите свои комментарии, кто сколько заработал. Кстати, рекомендую, у кого есть вопросы по этому сервису или есть сомнения, а посмотрите все вот эти вот видео, даже если вам не интересно, или вы их смотрели уже, просто нажмите, почитайте комментарии, что люди пишут об этом проекте. А чем больше о нем снимаю, тем больше я рад за людей. А люди пишут а, довольно... Хорошие вещи, и многие зарабатывают, все довольны, все как бы, э, ну, все довольны и все счастливы, скажем так. Ну вот, теперь точно все, жду ваших комментариев, опять же, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, еще не подписаны. Всем спасибо, до свидания.